Работа в Польше. Первые крутые вакансии 2020. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и его ведущий Антон Белюк. И в этом видео я хочу представить вам одни из первых, на мой взгляд, крутых вакансий в Польше в 2020 году, которые я, естественно, предоставляю. Это проверенные работы от достойнейших работодателей Польши. Я, в свою очередь, являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. У меня есть здесь свое агентство по трудоустройству под названием ProExWork. Это одно из самых ведущих агентств по трудоустройству в Польше. О нашем успехе говорит наша репутация. Ну и в этом видеоролике я покажу вам условия труда с данных вакансий, которые мы будем вам предоставлять. Также покажу примеры условий проживания, которые мы предоставляем для наших работников. А за кадром я в общих чертах расскажу вам, подробности данных работ, то есть их описание. Если вы хотите ознакомиться с данными работами более подробно, то проходите вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, на мой сайт antonbluk.ru, там вы найдете подробные их описание, и, соответственно, там также будут и другие вакансии, которые мы предоставляем. Так что обращайтесь, мои мобильные номера в нижней части вашего экрана, там Viber WhatsApp, пишите, и отвечу вам обязательно в будние дни, в рабочее время. Также обязательно поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если вы еще на него не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Ну и напишите комментарий, подойти этим видео после его просмотра, а также поделитесь ссылками на это видео с друзьями, заинтересованными в жизни и работе в Польше. Но я начинаю. Первые крутые вакансии 2020 Польша. Поехали! Сегодня я хочу представить вам две работы, на мой взгляд, самых крутых из нашего списка на сегодняшний день. И первая работа это работа разнорабочим складским помощником на одном из ведущих предприятий Польши по производству опалубки. Опалубки, которая в свою очередь ездит на стройку, а там из нее уже заливают бетонные формы соответствующие для построения различных зданий. В общем, работа эта будет заключаться в том, чтобы помогать, помогать на складе этой самой палубки, выполнять различные вспомогательные работы. Здесь не нужно никакого либо специального образования, либо навыков. Достаточно опыт работы иметь с электроинструментом, и вы здесь справитесь. Этот работодатель требует, чтобы у вас хотя бы был минимальный уровень польского коммуникативности, чтобы вы понимали, что от вас хотят. Ну и собственно говоря, друзья, если говорить о зарплатах, то 12 злотых 84 гроша в час чистыми. Здесь зарплата у вас уже с первого месяца работы. Ну и соответственно в будущем есть перспектива, что самое важное на этой вакансии, есть перспектива отучиться либо на водителя вилочного погрузчика, либо на сварщика получить официальные европейские документы. Не просто там в черную работать водителем вилочного погрузчика, либо сварщиком. Нет, на этом предприятии все будет как надо. То есть в будущем, если вы хорошо себя покажете, вас отучат на одну из этих профессий. Водитель вилочного погрузчика, либо электросварщик. Через сколько это будет, зависеть только от вас. Когда вы себя хорошо проявите, вы перейдете работать напрямую на этого работодателя. Изначально вы будете работать через нас, то есть через агентство, а в будущем уже непосредственно напрямую, если хорошо себя покажете. Соответственно, перерабатывать здесь можно от 8 до 12 часов. Также, возможно, работа в субботы. Работа физически не тяжелая, интересная. Вот, собственно, некоторые... Видеоролики на ваших экранах, опять же, с условиями турна с данного предприятия. В общем, друзья, поспешите, осталось два места на данный момент, работа в городе Белосток. В будущем будут работы от этого предприятия и по всей Польше. Соответственно, если вы уже отучитесь, также хочу напомнить, если отучитесь на водителя велочинного погрузчика, либо сварщика, зарплата будет гораздо выше. Поэтому обращайтесь, жду вас. Ну и вторая вакансия, которую хочу вам представить сегодня, это работа электриком. Требуются электрики специалисты на одной из ведущих предприятий Польши, печатных предприятий Польши по производству этикеток и пищевого полицелена. Опять же, завод находится в Белостоке. Вот показано сейчас видео с этого завода на ваших экранах. Это. Показаны машины по производству и печати пищевого полиселена. То есть, здесь производят пищевой полиселен, а потом печатают на нем соответствующие этикетки. Делают этикетки, эти потом клеются на различные бутылки, соответствующие там, от спиртного либо других напитков. В общем-то, нужен электрик с опытом работы. Минимум год хотя бы с электрооборудованием. Электромонтажников также берем. Не обязательно иметь опыт работы вот именно с таким электрооборудованием, как здесь показано. Не обязательно иметь опыт работы по ремонту такого электрооборудования. Достаточно быть опытным электромонтажником, а здесь уже все объяснят, научат, покажут. Если вы действительно специалист, то с первого месяца работы у вас будет 17 злотых чистыми в час. С дальнейшим повышением, внимания до 30 злотых чистыми в час, друзья. То есть очень очень достойная работа, особенно если по польским меркам, также можно перерабатывать от 8 до 12 часов. Ну и если говорить о жилье, то жилье мы предоставляем как в первой и во второй вакансии, 350 злотых в месяц снимаем с зарплаты за жилье, жилье в достойнейших условиях. Вот некоторые отрывки видео с условиями проживания сейчас на ваших экранах. В общем-то, по польским меркам, жилье просто отличнейшее. Опять же, друзья, поэтому поспешите, работа уже ждет вас. На вакансии электриком будет работа ваша заключаться в ремонте электрооборудования, в прокладке кабелей, в наладке и так далее, и тому подобное. Как я и сказал, там все объяснят, покажут. Мои мобильные номера были в начале этого видеоролика в нижней части вашего экрана. Также эти номера есть и в описании к этому видео. Ну и, собственно, друзья, вскоре будет появляться все больше и больше вакансий, потому что вскоре в Польше начинается так называемый сезон трудоустройства. Уже вот-вот подпишет договор с нами очень серьезный работодатель, который будет набирать на работу сварщиков. Опять же, работа там будет напрямую сразу, поэтому сварщики можете отправлять мне свое резюме, пройдя по ссылочке, которая находится в описании к этому видео. И я обязательно отвечу на это резюме. В течение 2-3 рабочих дней. Обычно так я отвечаю, потому что сейчас большие очереди из людей. И если уже вакансия к тому времени будет актуальна, будем вас трудоустраивать. Также будут появляться и другие работы как для мужчин, так и для женщин, и семейных пар, как для разнорабочих, так и для специалистов. Опять же, проходите по ссылочкам в описании к этому видео, проходите на мой телеграм-канал и обязательно подписывайтесь туда. Все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше прямо на свой мобильный телефон в автоматическом режиме. Таким образом, вы будете всегда в курсе всех актуальных работ и ничего не пропустите. Будете, как говорится, держать руку на пульсе. Подписывайтесь на мой канал, еще раз напомню. Ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!